Приходит мужик с и спрашивает, дайте, пожалуйста, мне такую бабу хорошую, резиновую. Продается. Отлично, у нас сегодня новое поступление. Резиновые бабы. Реалистичность настоящего. Кричат, стонут, царапаются. Мужик, о, то, что надо. Покупает эту резиновую бабу, на следующий день весь измученный, приходит, делает возврат. Продавец спрашивает, что, не кричит? Мужик, да кричит. Продавец, что, не царапает? Мужик, да царапает, продавец. Ну, а что не так? Мужик, чуть не плача, отвечает, не дает.